Самая простая система сборки кресел в Украине. Основные узлы собраны уже с коробки. Инструкция каждой модели кресел на нашем YouTube-канале. Просто подпишись на канал. Заказывайте фирменную мебель или фирменный сервис «Барский» на barsky.ua